И всех приветствую дорогие друзья, вы на канале Виталий Волков Лайт И сегодня я вам расскажу про самый-самый жесткий день 23 августа, тот день когда было днюха Аризоны Именно тогда они уже начинали свой, э, у них начались проблемы Но давайте поподробнее, давайте мы возьмем машину и поедем покатаемся И я вам все расскажу и с чего же все это началось? Началось все это очень просто. Все началось с того, что они приставали свою обнову. Все было бы вроде бы супер. Вот я на ней играю. Вот казалось бы, все классно. Вот смотрите, куча всего, новая обнова, новый дизайн, куча всего, что вам не хватает. Все, что вы хотите, все есть. Но что же случилось? Естественно, например, накануне Накануне того, чтобы обновляться, они презентовали все, час видоса, целый, целый игрофильм, все супер, казалось бы, но что же могло пойти не так? Пошло все не так уже когда они начинали обновляться, а именно 22 числа, то есть уже накануне буквально днюхи, 23 у них днюха, 22 они начинали загружать обнову. Вроде бы все супер, Лег я такой спать, думаю, блин, будет супер, зайду 23-го X4 по как раз тогда были вот 22-го начались, я думаю, как раз 23-го качну и за целый день, но не так-то было. Вы вот буквально сейчас вы сможете увидеть и буквально нарезочки немножко стримов немножечко нарезки всего, даже чуть позже вы сможете увидеть саму нарезку со стрима, как я долго заходил, что происходило это был черный день Аризоны реально, черный день Аризоны потому что почему целый день не работали ни один сервер, загружали обнову загрузить, ну то есть по факту очень быстро, то есть по факту они быстро загрузили обнову, но в чем же была проблема? А проблема была в одном, в том, что когда они загружали обнову, у них начали лежать сервера. Никто не мог зайти, ни админы, никто. Все были в шоке, а игроки просто бомбили по полной программе везде, в дискорде, в телеграме, везде, в инстаграме. Все соседи разрывались, форумы разрывались, группы разрывались, все разрывалось от того, что просто все, Аризона лягла, ничего не работает, ты, ты не можешь не зайти, ничего не сделать, и понятное дело, ты сидишь такой думаешь, блин, а все капец. И тогда начиналось самое, самое сложное, самое жесткое, потому что 23 числа, когда я проснулся, думал, сейчас зайду на Аризону. С 10 часов до утра, самое главное, до 10 часов вечера ничего не работало. Попытки зайти были безуспешными. Да, были, э, про, были попыточки открыть сервера, но когда только открывали сервера, как только набирался онлайн, они резко уходили в рестарт. И как писали администрация э, и кураторы серверов, говорили, что уходят сервера в рестарт и все. И все пропало. Что же вы скажете делать? Ну, заходить было очень сложно, во-первых, во-вторых, но ну, это было вообще не, не что. В 10 часов уже понемножечку начинались открывать сервера, начинались открывать сервера, а именно и Седона и Квинкрик. И Квинкрик был, и еще один был и... сервер, на котором я, кстати, зарегистрировался, но название я не помню, я вам не скажу его, потому что я его забыл. Вот, так как я там не играю, мне нету смысла там играть. Кстати, если хочешь играть со мной, заходи на RedRock, вводи мой ник Виталий Волков, вводи хэштег в МН, в промокоды, вводи хэштег, либо же заходишь сюда, смотри как проще, заходишь сюда, нажимаешь промокод и вводишь мой промокод хэштег Виталий Волков. То же самое, все ссылочки, все есть, все есть здесь на экране, вы сможете увидеть. Так же самое, хотел я вам что сказать. Скачайтесь со мной и самое главное, скоро будет Фома. И в Фому уже есть машина, вот такая вот машина у нас уже есть. Вот эта машина уже скоро достанется или Фоме нашей, или же мы просто разыграем кому-то из вас, то есть я разыграю. Почему я говорю мы, потому что, ну блин, я шизой, поэтому не обращайте внимания, ну, то есть у меня разводение личности, ну, ничего страшного, вот, поэтому, как я вам и говорил, начиналось все сложно, два сервера ели как открывались, ничего не работало, везде бомбили, яйца... 10 часов я на стриме сидел, за 10 часов ничего не произошло. Я уже вот хотел сборку, даже со сборкой ничего не получилось. Но, к сожалению, как говорится, не, не все так было хорошо. этот день был самым жестким и самым неудачным. Все говорили, спасибо тебе, Аризона, за то, что ты подогнала такое классное обновление за то, что ты не смогла нормально заранее это все сделать, и за то, что ты, как всегда, испортила, всегда испортила праздник. И вы когда разрабы говорили, что это самый важный день в нашей в нашей истории и Аризоны, она Аризона не работала, сервера не работали, и самый самый важный день стал самым черным днем для аризона потому что все пошло наперекосяк, уже открылись сервера уже где-то часов 10, они уже начали более-менее стабильно работать. Самые первые спойлеры обновы вы смогли бы увидеть у меня на стриме, если вы были бы подписаны и поставили лайк. Если бы еще нажали на колокольчик, тогда вы бы увидели мои стримы, увидели бы спойлеры, потому что я в первых рядах зашел на первые сервера, которые были открыты и только тогда уже можно было увидеть обнову, которую вы сейчас видите уже в видосе спустя пару дней вот, поэтому, как бы и говорилось самый, самый жесткий день был 23 числа, это черный день для Аризоны и из-за этого все было капец. Сейчас, сейчас, насчет того, что сказать об моей я не до конца готов подтверждать этот факт. Почему? Потому что и все еще э, задания на квестах не работают, и все еще, к сожалению, квесты до конца пройти нельзя. Я сам не проверял, но я видел ютубера, который так и не прошел до конца квест. Он стоял на второй линии на квестов и на этом все. Вот, поэтому как-то вот так. Если же сейчас у вас работают квесты, когда вы играете, то вы можете меня в принципе поправить. Потому что когда я смотрел, да, это было буквально, сколько, 16 часов назад выложили видео, то есть вчера. То есть 20. Получается какого? 25. 24, 24 числа. Да-да, ничего. Ну, то есть были крупные баги. Сейчас тоже есть баги и очень сильные баги. Корк, если вы хотите ролик про баги, которые сейчас происходят, я вам смогу записать отдельным роликом. Поэтому обязательно рассказывай друзьям. Подписывайся, ставь лайки и обязательно комментируй челик соря, что я тебя сбил. Вот. Поэтому как-то вот так больше я ничего не могу сказать потому что в принципе сама обнова крутая как вы видите графон очень классно сделан вот смотрите все супер проработано площадь классно все супер вот, вот это назад будущее называется вот, вот, вот эти пятнышки фигантышки в принципе дизайн интерфейса вот если зайти в меню донат да, вот дизайн классно проработанный видно что современный новый дизайн не то что раньше было Видно, что старались, но все же, э, видите, понемножечку есть еще пролаги, понемножечку есть еще ту тупизна, понемножечку еще не так, как вчера было, то есть 24 числа, что оно все лагало, ничего не работало, вот. сейчас уже все намного лучше стало, вот, поэтому все более-менее стабильно работает, вот, поэтому вот так. Кстати, самое главное, запускать. я сейчас уровень, как только я качнул уровень, я буду создавать свою форму Вот, но об этом вы узнаете уже чуть позже, более подробнее. Если вы будете подписаны на мой канал, если вы будете подписаны на меня. за то, что случилось на данный момент. Мне пришлось перерваться, потому что, как всегда, ко мне начали придобываться менты, спаты и прочее, прочее. Как сказать, прочее, прочее. Закон, вот, чтобы никого не обидеть, Вот потому что даже не дают мне снять видос, вот. Но все-таки такое бывает дело. Но что я хотел на этом сказать? Я хотел этим сказать в конце видео то, что данный, ну, то есть посыл Разрабов очень, ну, очень сильно, ну, такой себе, потому что сервера не работали, все не работало, и, к сожалению, то, что должно было быть нормально, не было нормально. И, к сожалению, как сказать, ну, сказать того, то, что классная много, да, но есть минусы, почему, какие? Начнем с того, что есть минусы зарплаты, зарплаты урезали, почему, не знаю, на дальнобойщиках урезали за то, что ты возишь самый дорогой груз, вот это именно самая цистерна, она стоила приблизительно 115-120 тысяч, она на данный момент 103 тысячи, вот. За чекпоинты вообще уже дают мизер, вот. но опять же там есть ларцы, и они, я думаю, более-менее окупаются. Вот. Ну и еще что я хотел сказать, поезд тоже, электропоезда да, машинист электропоезда если раньше ты мог лутать по 400к за рейс, то сейчас ты уже лутаешь по 200к за рейс, то есть намного ну, меньше. Какая сейчас самая прибыльная для вас работа? Ну, для первого уровня сейчас очень классно работать автобусником, потому что раньше было такси, но так как вы первый уровень ничего не знаете, не ориентируйтесь, вам самое классно кататься на автобуснике. Вы будете залезть, получать, ну, где-то приблизительно, ну, можете приблизительно, если даже имеете отель, то у вас будет еще 15%, 15 будет плюс к зарплате. Если вы будете снимать отель, отель вы можете оплачивать, ну, хотя бы, ну, приблизительно на 2 часа, хотя бы, чтобы было. У вас, когда вы э, будете нанимать отель, у вас будет, э, скажите, я вам скажу, будет у вас, короче, там 4 часа вам дадут, вот, за то, что вы не дуете. Вот. Э -э что еще хотел сказать? Но ну, это то, что на первом уровне вам классно кататься на автобуснике. Вы будете лутать с отелем, вы будете лутать приблизительно около 10 тысяч за рейс. По факту вы ничем таким особым не э -э заморачиваетесь. Вы так же самое катайтесь, как я сейчас. Просто катайтесь по чекпоинтам. У вас все понятно, вам все расскажется, ну, вам все показывают, вы не теряетесь, все супер. Главное, чтобы у вас была хавка. И самое главное, чтобы у вас было. Заправочка, римкомплекты вот это все дело. Но опять же, если вы аккуратно будете гонять, ну, то есть не гонять, а аккуратно ездить, там все супер, вас не будут раниваться что маловероятно, ну, то в принципе можно и без этого обойтись. Но все равно у вас должно быть все это на случай, ну, на любой случай. Вот, поэтому как-то вот так. Вот. Ну, поэтому я вам все сказал. Сейчас самая классная работа, это механика, которая доступна на втором уровне и э, водитель автобуса, которая доступна на... Уровне. Также сама на точнее механик на третьем уровне, а таксист на втором уровне. На таксисте вы тоже зарабатываете за то, что вы сидите, получаете тысячу. За если вы выполните все требования, чтобы повысить потом порасков производите, либо еще что-то что сделать, либо почините машины, вам это напишут обязательно в чате. вы будете знать, то вы будете получать спокойно за минуту в игре вы будете за получать семь за то, что вы находитесь в машине, либо же такси, либо же механика. Это очень классный лут денег на данный момент это очень классный э, это очень классная формилка поэтому ну вам реально дают возможность все это сделать а, у вас будут деньги не переживайте вы если вы введете мой промокод при регистрации видите мой ник вы получите уже 400 тысяч на пятом уровне до пятого уровня вы успеете развиться на пятом уровне у вас будет 400 тысяч и вас вы еще заработаете все все эти деньги другие вы заработаете еще с разных работ поэтому я вам советую начинать играть если вы еще не играли если вы хотите играть не знаете эти играть я играю на роке. ссылочки все в описании как начать игру, как зарегистрироваться как скачать лаунчер либо же как скачать мобильную игру все это вы сможете найти у меня в ссылочке в описании и промокод и какой ник кревать и все ссылки то на соцсети тоже там есть кстати, самое главное, я забыл вам сказать, я вам все-таки немножечко про спалиру, потому что я вижу, никто никогда не говорил с ютубером. поэтому сейчас идет бета-тест на iOS, поэтому скоро резона будет на iOS, поэтому я, если у вас есть комп, то я вам советую прямо сейчас начать играть, если же у вас есть там планшет, то тоже советую с него начать играть, вот. поэтому как-то вот так, но если у тебя, например, iphone телефон а плашет у тебя какой-то samsung например либо еще что-либо неважно там android то ты можешь спокойно начать играть а уже когда выйдет на ios ты сможешь уже постепенно играть уже и там и там то есть ты уже сможешь нормально развиваться поэтому как я и говорил <смех> <смех> <смех> <смех> пиздец вот, как я и говорил, это то что, то, что вы все сможете сделать все самостоятельно, у вас все дается стартовые, стартовые деньги, я вам даю на пятом уровне, вы уже сможете все это сделать. Поэтому как-то вот так. Обязательно скачивайте, обязательно играйте, обязательно вводите мой ник, обязательно вводите моя промо. Чем больше у меня у вас и будет, тем больше вас будет призов. То же самое, я буду вам разыгрывать, тем больше буду разыгрывать машин и куча всего. Вот, поэтому сейчас мы с вами будем прощаться. Не забывайте смотреть старые видосы, не забывайте пересматривать стримы, если вы впервые на канале, тоже обязательно. Вот и обязательно рассказывайте всем своим друзьям. Все вы сможете это сделать, если поставлю поможете очень классно вы мне очень классно этим всем поможете поэтому как-то вот так а с вами был вот такой вот такой вот такой по имени виталий, вот, виталий волк вот волк на канале кстати если что на этом я буду прощаться обязательно все выполняйте все супер качайтесь фармитесь вам все дается, все там дается, если что непонятно, вступайте в телеграм-канал, там есть общение, в этом сможете все уточнить, все узнать и, в принципе, за всеми новостями следить, поэтому на этом я буду заканчивать, если вам понравилось видео, опять же, напоминаю, рассказывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Виталий, Light. всем удачечки и всем